Все у нас хорошо, говорят в новостях, Только ее в до достронцы да в костях, Вы здоровы вполне, Винчи доктор сказал, Но загорать говорит при луне, А на солнце нельзя, А что нам можно, что нам можно, что нам можно? По крыше можно бегать только осторожно, Там собирать обломки твеловый графит, И пить все то, что жидкое и горит. Мы вернёмся домой, и у нас назло всем, Ночью в койке с женой не возникнет проблем, Мы быка здоровей, это я вам сказал, Но вот только детей заводить нам нельзя, А что нам можно, что нам можно, что нам можно По крыше бегать, только очень осторожно, Там собирать обломки твэлов и графит, И радоваться, что пока стоит,